Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре последняя версия Варибольт боксмода от компании Tesla SIG Invader 4X. Упаковывается мод в белую коробку из плотного картона. Лицевую сторону украшают тисненный логотип, название модели и краткое описание характеристик. На обратной стороне можно найти информацию о комплектации и характеристиках боксмода, а также код для проверки на оригинальность устройства. Сняв крышку, мы видим сам боксмод, уложенный в пластиковую ванночку. Под ней располагается небольшая упаковка с отверстием для удобного извлечения. В ней производитель спрятал инструкцию на нескольких языках, в том числе и на русском, памятку об аккумуляторах и короткий, но очень качественно выполненный микро-USB кабель для зарядки устройства. Корпус буксмода выполнен из пластика с soft покрытием, благодаря чему устройство имеет небольшой вес. По обеим сторонам присутствуют декоративные гравировки. Разъем microUSB размещен на левой стороне буксмода. Правая же часть является крышкой аккумуляторного отсека. Крышка удерживается на магнитах. Под ней находится отсек для установки двух аккумуляторов формата 18650 с указанием правильной полярности. На лицевой стороне расположена круглая кнопка FIRE. Ниже находится потенциометр для регулировки напряжения и в самом низу разместился светодиод. В верхней части установлен 510-й коннектор. В нем есть прорези, поэтому атомайзер к нему прикипать не будет. Посадочная площадка рассчитана на атомайзеры диаметром до 26 мм. Технические характеристики буксмода. Высота 88 мм, ширина 52 мм, толщина 26 мм. Вес 75,5 грамм. Максимальная мощность 280 Вт. Диапазон регулировки напряжения от 3 до 8 Вольт. Диапазон рабочих сопротивлений от 0,08 Ом до 3 Ом. Максимальная тока отдачи 53 Ампера. Ток заряда 1,5 Ампера. Invider 4X обладает восхитительной производительностью. Сложные намотки разогреваются моментально, скорость отклика очень высокая. Отличный дизайн и легкий корпус, на котором почти не остаются следы. Высокое качество сборки. Потенциометром пользоваться очень удобно. У кнопки Fire небольшой, но четкий ход. Ну и, конечно же, огромная мощность и высокая скорость работы. К недостаткам можно отнести нижний порог сопротивления в 0,08 Ом, так как с таким потенциалом и мощностью хотелось бы видеть поддержку хотя бы от 0,05 Ом. При возможности рекомендуем вам самостоятельно опробовать данный девайс, так как описать его работу словами непросто.